Спасибо огромное за такое представление. Рад всех видеть. Благодарю организаторов конференции за возможность принять участие в столь интересной секции. И доклад на такую очень спорную тему. И когда я начинал к этому докладу готовиться, у меня было даже такое некое недоумение, о чем мы будем с вами говорить, говоря об диванной терапии рака пищевода. Ну и так, как предполагается, интерактивные голосования. Я, правда, вот не очень знаю, как это будет технически. Вот вопрос для голосования на экране. Нужна Почему? ли адювантная терапия при операбельном раке пищевода? И варианты ответа «нет, не нужна». Да, нужна в формате химиотерапии, да, нужна в формате лучевой или химиолучевой терапии, и да, нужна в формате иммунотерапии. Вот пока наши коллеги и участники конференции голосуют, начну говорить о своих мыслях, о своих представлениях. Когда мы с коллегами обсуждали клинические рекомендации, в том числе по лечению рака пищевода, собственно говоря, на эту тему не было еще буквально года-полтора-два больших дискуссий потому что у всех было единое мнение, что если мы говорим про рак пищевода, то про адювантную терапию при данной локализации мы не говорим. Мы говорим про предоперационную химиолучевую лучевую терапию для плоскоклеточного рака и аденокарциномы, и если мы говорим про аденокарциному нижней трети пищевода и пищеводно-желудочного перехода, здесь мы еще обсуждаем варианты переоперационной химиотерапии как по протоколам лечения рака желудка. Каким же образом мы проголосовали? Первый ответ – нет, не нужна, 11%. Второй ответ – да, химиотерапия, 33%. Третий ответ – да, лучевая и химиолучевая терапия, это большинство, 44%. И последний ответ – иммунотерапия, 11%. Очень интересные результаты голосования. Я думаю, что мы их сравним с теми результатами, которые мы получим в конце нашей с вами вот небольшой дискуссии. Но, вот, честно говоря, для меня несколько неожиданно. Особенно вот такое большое предпочтение в сторону адювантной, именно адювантной лучевой и химио-лучевой терапии. Но давайте вот посмотрим, что у нас есть на сегодняшний день. Возвращаясь к рекомендациям НССН, появилась такая опция, как адювантная терапия, не ума, у тех пациентов, которые получили химио-лучевую терапию, дальше получили R0-резекцию, и при этом есть остаточная резидуальная опухоль, то есть с отсутствием полного патоморфологического ответа на проведенную химио терапию. Ну и в качестве послеоперационной терапии рассматривается опция применения пероральных второперимедийных фракций либо внутривенных второперимединов у категории аденокарцинома. Если мы посмотрим на рекомендации ЭСМА, то здесь есть вариант переоперационной химиотерапии. И если мы посмотрим на наши последние клинические рекомендации по лечению рака пищевода, то на основании исследований Checkmate 577, так же, как и в рекомендациях НССН, на сегодняшний день есть опция применения бадьювантини у той же самой категории пациентов. Это пациенты, которые получили предоперационную химию лучевую терапию, которая в последующем была выполнена радикальная операция R0, и при этом при изучении гистологического материала не отмечается полного патоморфологического ответа. Вот в этой группе показана дополнительная абивантная терапия ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Если мы посмотрим вообще на интерес к этой теме, то также следует отметить, что в последние годы количество публикаций, причем различного уровня, и публикаций в виде отдельных кейс-репотов, и в виде клинических исследований, и даже в виде анализов, в последние годы не уменьшается, и интерес к этой проблеме остается на довольно большом уровне. Что же мы имеем из анализа различных международных исследований? Вот Если вы посмотрите на этот мета-анализ 2018 года, то видно, что в принципе, данные по предоперационной и переоперационной адювантной терапии, неодевантной терапии, выглядят более убедительно. Если мы говорим именно про адювант, в классическом его представлении, те пациенты, которые получили дополнительное лечение после радикального хирургического лечения, то при аденокарциноме данные выглядят довольно убедительно и проявляются в виде прибавки 11-15% отдаленных результатов и практически двухкратное уменьшение локорегионарного РСД. А вот данные по плоскоклеточному раку пищевода, они гораздо скромнее. Хотя при этом есть одно исследование, правда, на небольшом количестве пациентов, по 120 человек в каждой группе, которые показывают тоже плюс 9% увеличения отдаленных результатов, но в этом исследовании смущают очень большое количество локорегионарного рецидива, составляющие 80-86% соответственно. Но э, буквально от исследования 2019 года по послеоперационной адювантной химиотерапии именно плоскоклеточного рака, и мы видим, что в данном исследовании была показана эффективность адювантной полихимиотерапии в подгруппе пациентов с N-плюс статусом. еще раз говорю, это такая вот отобранная группа пациентов, это именно плоскоклеточный рак, и та группа, где по результатам гистологического исследования были верифицированы позитивные лимфатические узлы, э, вы видите, статистические достоверная разница в пользу проведения в последующем после операции химиотерапиям. Что касается адювантной лучевой терапии, тоже на сегодняшний день есть небольшое исследование ну, как небольшое, по 270-220 пациентов, соответственно, которые показывает, что в целом в группе, в общей группе, разницы в 5-летней выживаемости не получена и разница не достигнута. Хотя, при этом, посмотрите, что в группе хирургического лечения 5-летняя выживаемость была 31%, в то время как в группе хирургического лечения с последующей лучевой терапией она оказалась 41 процент то есть 10 процентов разница но мощности исследований не хватило для того чтобы цифра достигла статистической значимости но когда в этой группе выбрали пациента с третьей стадии заболевания вот здесь и разница уже практически более чем в три раза и различия оказались статистически достоверными Метаанализ довольно большой, 32 исследования, более 6 тысяч пациентов, половиной тысячи практически хирургического лечения, 1300 группы неодювантного лечения и более тысячи пациентов одювантной терапии, различные варианты, химиотерапия, лучевая терапия, химио терапия. Ну и в целом результаты метаанализа показали преимущество неодювантного подхода в сравнении с одювантной терапией, и в том числе и и это исследование было основой тех клинических рекомендаций, которые транслируются и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в нашей стране. Но в 2020 году вышло другой метод, вышел другой метод, мета основанный на 32 исследованиях. И здесь уже почти 8 тысяч пациентов включено в это исследование. Из них 25 сравнивают неодевантную, неодевантную терапию с хирургическим лечением и 7 исследований конкретно конкретно сравнивают неодювантную терапию с одювантной. Что мы имеем из этого метаанализа? Вот на основании этого анализа неодювантная терапия обладает преимуществами по таким показателям, как общая выживаемость в сравнении с одювантной, по частоте местного рецидива и по частоте R0-резекции, ну, что естественно, потому что проведение неодювантной терапии способствует даунстейджингу и более комфортному условию проведения операции. Более того, было показано, что проведение неодевантной терапии не увеличивает риска такого грозного осложнения, как недостаточность анастомозов. Опять-таки, вот эти данные свидетельствуют в пользу того, что неодевантная терапия на сегодняшний день обладает более интересными опциями, является более оптимальным подходом. Но при этом во всех исследованиях отмечено, что проведение неодевантной терапии увеличивает послеоперационную летальность в сравнении с подходом хирургическим с последующей одевантной терапией. Ну и, наверное, самое крупное и самое большое исследование, на котором надо остановиться, это исследование, чек 570, я не буду там, очень подробно на нем останавливаться, оно показало эффективность применения неволумаба у пациентов, еще раз повторюсь, те, которые получили химиолучевую лучевую терапию с последующим хирургическим лечением, и те, у которых при гистологическом исследовании была отмечена остаточная опухоль. Ну и, как вы видите, медиана выживаемости фактически в два раза превышает, 24 и 4 десятых месяца по сравнению с 11 месяцами в группе применение плацебо, что и явилось основанием для регистрации данного подхода в клинических рекомендациях. Это получило отражение и в рекомендациях НССН, и в рекомендациях русском. Уже говорили сегодня о том, что и рак желудка, и рак пищевода характеризуются на сегодняшний день тем, что это неоднородная группа пациентов с большим количеством различных генетических изменений, и, возможно, дальнейшие исследования в этом направлении будут направлены на более подробное определение э, тех показаний и тех подгрупп, в которых тот или иной подход является наиболее оптимальным. И вот здесь э, на слайде коротко представлен обзор всех тех исследований, которые на сегодняшний день проходят по адювантной терапии при раке пищевода. Их огромное количество, более там практически пяти э, десятков. Эта часть исследований не первой и второй фазы, но есть и исследования третьей фазы, и мы ожидаем в какое-то ближайшее время появление более подробной информации по необходимости применения различных вариантов адювантной терапии при данной локализации. Ну вот и сейчас я повторно бы хотел собрать мнение специалистов относительно, изменились ли ваши отношения к тому, нужно ли на сегодняшний день проводить адювантную терапию при операбельном раке пищевода. Я думаю, что голосование повторно и посмотрим, насколько изменились наши подходы. Результаты голосования готовы, выведены на экран. Позвольте их озвучить. Нет, не нужна одевантная терапия 33%. Да, нужна, нужна химиотерапия также 33% участников. Да, нужна химиотерапия, лучевая терапия химия, химиолучевая терапия 11%. И да, за иммунотерапию 22% голосов. Ну, довольно существенно поменялись результаты вот в результате нашего общения, ну и тенденция. Пока на сегодняшний день действительно ощущение, что неодивантные подходы в плане отдаленных результатов, в плане локорегионарного регионарного контроля, в плане частоты выполнения r резекции выглядят э, наиболее предпочтительными, чем подходы адювантные при раке пищевода. Ну и, наверное, иммунотерапия ⁇ это та новая опция, которая у нас появилась для наших пациентов, хотя вот с другой стороны, те пациенты, по которые, которые по какой-то причине не получили неодевантного лечения, в принципе, наверное, к ним надо более внимательно и индивидуально относиться в плане выбора той категории, у которых дополнительное лечение может быть обсуждено на мультидисциплинарном консилиуме. Вот, наверное... Такие мои комментарии по этому поводу.